والصلاة والصلاة والصلاة на этом уроке мы с вами пройдем 96 ю суру. Ал-аляк, сгусток. Здесь имеется в виду – сгусток крови. Сура Аля аляк 96-я сура, количество аятов 19, ау билляхи Мина шайтанир-раджим, бисмилляхи рахмани рахим, икра, бисми раббика лави халака, икра, бисми раббика халака, читай, икра. «Бисми Роббика» с именем Господа Твоего. «Роббика», а который халяка сотворил. «Читай с именем Господа Твоего, который сотворил». кора читай. «Икура» читай. «Бисми» – «Исм» – это имя. «Би» переводится как «с» – с именем. «С именем Роббика» который твоего Господа, алляви, который халяка сотворил, создал, ал-ляви халяка, халяка, одно из имен Всевышнего Аллаха, Субхану, Аль-Халека, Создатель, аль который создает, сотворил, халяка, сотворил, создал, бисмирод бик Аллави, Халяка. Халякал инсана, мин аляка. Халяка создал, сотворил. Аллах спанаваталя сотворил человека али инсана. Али инсан это человек. Халякал инсана, мин из аляка. Сура называется аля аляка, сгустка крови. Значит, он сотворил человека из сгустка. Алека. Халякаль инсана мин аляка Халякаль инсана мин аляк Халяка. Значит, сотворил инсана человека мин алек из сгустка. Икара. Читай. Вараббу кэль акрам Читай и Господь твой рабба. Раб твой Господь щедрейший» «Аль-Акрам» Одно из имен Всевышнего Аллаха «Аль-Акрам» ва аль «Читай, Господь твой щедрейший» «Икра» «Читай» ва «Господь твой Аль-Акрам Аллави Аллама ал бил калам который научил, алляви который Аллама. Аллама от слова илим Бил-халам. Калям это письменная трость. Письменная трость, который пишут перо. Алляви аллама бил Сейчас у нас называют калям это ручка или карандаш. Алляви Аллама бил который научил письменной тростью. Аллявил. Аллама бил калам аллави который. Аллама. Аллама это глагол. Аллама юалиму. Та'лим. Ильм. Научил. Бил калам Письменная трость. Аллама линсана. Ма лам Он ведь научил человека. Аллама линсана. Ма тому, что тот не знал. Лям яалам. Ма я яалам. Аллам алейнсана малам ялам, научил человека тому, чего тот не знал, Что человек тот не знал. Аллам алейн сана, ялам, научил Аллама, Алин сама это человека, лям ялам, то, что он не знал. Келла, Инна Л-инсана, лаятга. Калля, ода, инналь инсана, поистине человек, лаят га, лаят га, приступает к границе. От слова тагут, тагут отсюда, отсюда происходит слово, тагут. Ят га, это приступает к границе, когда человек в поклонении Всевышнему Аллаху, а приступает к границе и поклоняется чему-то или кому-то другому, помимо Аллаха, субханава а это нельзя. Калла oh, инна-линса, Ода! Поистине человек приступает к границе. Поистине человек приступает к границе. Ля илля илляллах. Ля илляха илляллах. Калля иннал-инсана, «О да! Калля. Поистине человек инна-инсана. Иннал-инсана, если после «инна» приходит какое-то имя, то она будет заканчиваться на фатху. Смотрите, инналь на Здесь уже никак не получится «инналь-инсану», «инналь-инсани». Потому что «инна», она влияет на имя, которое приходит после него, и оканчивается это имя на фатху. Поистине человек, «ляятва» приступает к границе. Лям усиливающие вот это впереди стоят. Ля глагол тага ядга. Но вот там еще лям впереди. Это еще усиление. Смотрите, калля усиливает, инна усиливает, лям усиливает. Смотрите, сколько раз Аллах Субхану таля сказал, что человек приступает к границе. Как мы часто приступаем к границе дозволенного, как мы часто приступаем к границе в поклонении Всевышнему Аллаху спонтали. Ла-Ятга. Инна линсана ла-Ятга. кал Инна линсана ла-Ятга. Истагна. Истагна от слова ганей. Ганей это богатство. И... Истагна это когда человек не нуждается. ар то есть человеку кажется, что он не нуждается ни в чем и ни в ком. А это уже приступание границ. Ар-рааху стагна. То есть, когда этому человеку кажется, что он ни в чем и ни в ком не нуждается, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Ан-Раху ар аху если мы вместе соединяем эти слова. ар аху и стагна это не нуждается. Ан, когда? Когда ар ему кажется, что он ни в чем не нуждается или ни в ком. ар аху стагна, и Аллах спанталя говорит. Инна, иля раббека, ар-руджа. Поистине к Твоему Господу, или раббика, инна поистине, или раббика к Твоему Господу, арджа, Ар а. это возвращение. Предстоит возвратиться. Поистине к Твоему Господу предстоит возвращение. Инна или роббика Руджа. Инна или роббика, аруджа, поистине, к Твоему Господу. Возвращение. арруджа, Возвращение. Ара айта янга. Ара айта Аллави янга. Ара айта лави янга. А а видел ли ты того, кто а лави янга. Янга. Нага янга. От слова нагьюн. Запрещает или препятствует. Ара айта янга, видел ли ты того, кто препятствует, препятствует, ара айта, а, это вопросительная частица впереди, ара айта, -ай а ты видел, та, это ты, ара айта, а видел ли ты того, кто, аллави янга, который препятствует, запрещает. Абдан, рабу, и за когда он молится, когда наш посланник Аллаха салляллаху алейхи вассалляма молился, ему запрещал Абу Джахль. ему запрещал Абу Джахль молиться, мешал ему. И вот Аллах спанатальяс говорит: видел ли ты того, который запрещал Рабу, имеется в виду Мухаммад салляллаху алейхи вассалляма, когда он молился, Рабу, когда он молился? Абдан, ида салля, от слова салят, намаз, Ида салля, когда тот молился, Абдан, Рабу, и да, когда он моли, молится или молился, салля, Салля Юсали, Салли. салли, салли. Арайта Инкяна Аляхуда. А как ты думаешь, а если он на истинном пути, ты ему мешаешь? Ты ему мешаешь молиться? А как ты думаешь, а если он на истинном пути? Инкяна аля-ль-худа. Арайта. Инкяна аля худа Смотрите, как Аллах Субхану порицает тех, которые мешают молящимся, мешают верующим. Арайта. Инкеана аляль-худа. Как ты думаешь, а если он на истинном пути? Ара айта. Инкана. Если он. Аля льгуда. На истинном пути. Ау. Амара. Бит таква. И повелевает богобоязненность выполнять. Таква. И повелевает. Амара. Амар делает. Амар приказывает. Таква. Выполнять богобоязненность. Ау. Амара. Бит таква. И повелевает, богобоязненность таква. Ау, амара бит таква. Амара приказывает, повелевает. Таква богобоязненность. Ара айта инкет дава А как ты думаешь? А если тот ара айта, как ты думаешь, инкет если тот, кто препятствовал, а здесь имеется в виду этот Абу Джахль, он с ложью истину, кедзаба, вата и еще отвернулся? Как ты думаешь, если тот, кто препятствовал, с чел ложью истину и отвернулся? Арайта, Инкезаба Ватавалля. Араайта, инкедзаба, вот валла. Как ты думаешь? Араайта, как ты думаешь? Инкеззаба, если тот, который препятствовал, с чел ложью истину? С ложью ислам? С ложью Хак? Казнабайю, казнабу, казнаб, лжец. Он с ложью? Вотавля и отвернулся, и он отвернулся. Таваля. Алам я алам, бианна Аллаха яра. Разве он не знал? Разве он не знал? Алам я алам. А разве Он не знал, что Аллах وتعالى, видит все видит Аллах. Яра. Яра. Раа, яра. Видит Аллах. Бианна Аллаха яра Алам я Не знает что ли этот мискин, бедняк, этот человек, что Аллах, суб его видит. Алам я алям. Аллаха яра. Неужели он не знал? Что Аллах видит? Алям ялам, Неужели Он не знал? Алям таалям, разве ты не знаешь? Алям тааляму, разве вы не знаете? Аллаха яра! Что Аллах субханава таля яра? Аллах видит, Аллах видит, Аллах яра, Аллаха, яра. Калла! Но нет, но нет, калла! Лаила Мьянтахи, если он, этот Абуджахль, ла Мьянтахи не прекратит свое зло, не прекратит uh, свои козни творить по отношению к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи васаллам! Калла! Лаила Мьянтахи! Ла нас фаамби нас ⁇ я! что мы тогда его непременно схватим за хахол. янтахи насия. Но нет, если он, этот Абу Джахль, абу Джахль этот, тот, который пропал, не прекратит, то мы схватим его за хахол. Мы схватим его за хохол. Аллах Субхан сказал. Ля насфаам бин насия. Насия. Калля ла иллям янтаги. Ля насфаам бин насия. Но нет. Калля. Ла иллям янтаги. Если он не прекратит. Ла иллям янтахи, Мы непременно схватим его. Ля вот это усиливающее. Лям впереди стоит «Ля насфаам». «Ля насфаам бин наасия. насия. «Насия» – «наса» – это хахол. «Би» – это «за хохол». Схватим его за хохол! «Насия тин казиба тин а. А его хахол лживый, грешный. «Казиба». Хаты а. грешный. «Насия тин казиба тин а. Хохол лживый, грешный. Насыятин, Хохол, Кавибатин, лживый, один грешный. Фолиедо, Надия, пусть он, пусть же он, этот мискин, этот абуджел, да я да я пусть он зовет, пусть Надия, свое сборище, Надиягу. Гу – это свое, Надия – это сборище. Сборище таких же мискинов, как он. Помощников своих. Пусть он всех своих собирает. Многобожников. Фальядру. Фальядру Надия. Пусть же он, этот Абудягль. Я даже, не, я даже не пишу его имя с большой буквы. Насколько он унижен, этот Абудягль. Пусть же он этот Абу джагль зовет свое сборище. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Фалья... Фалья надия. Пусть же он зовет свое сборище таких же, как он. Аллах спонтанно говорит: мы же Санадау, мы же Санадау Забания, а Забания, а мы же позовем. От забания. Забания это стражи, стражи Ада. Мы же, мы же, мы тогда позовем стражей Ада. От забания это стражи Ада. Сонадоу забания. Сонадоу забания. Са син впереди, который стоит, это в будущем времени указывает на будущее время. Мы позовем на нун это мы. А слово да а я ду» это глагол. Да а я дарун сана ду мы непременно позовем аззабания стражей ада аззабания. Но нет кля не повинуйся ему! О Мухаммад, не повинуйся этому Абуджаглю! Не делай ему итаат! Не делай ему итаат! Не подчиняться! Не повинуйся ему! Лятутеаху! Аллах субстанта приказывает посланнику своему Мухаммаду, саллаху алейхи вассаляму, не подчиняться этим многобожникам лятутеа. Уазджуд! А наоборот, сад делай своему Господу! Узджуд! ВАЗДЖУТ ВАКТАРИБ И приближайся к Аллаху СУПАНОВА ТАЛА КАЛЛА ВАКТАРИБ УСДЖУТ здесь приказ совершить саджа. Здесь приказ совершать саджа. УСДЖУТ это приказ Всевышнего Аллаха СУПАНОВА ТАЛА Совершать саджа. КАЛЛА ВАКТАРИБ но нет, не повинуйся ему, напади ниц пред Аллахом и приближайся к нему. Кля, но нет, ля не повинуйся этому Абуджаглю. Джаглю, уаздют делай саджда Всевышнему Аллаху субнават Уактариб и приближайся к Всевышнему Аллаху. к Аллаху би хамдик, ашхаду аля илляха илля анта. أستغفرك وأتوب إليك